Здравствуйте, дорогие подруги! Предлагаю вам очередное мое гадание-прогноз на камнях под названием Что же карты говорят? Что же они подсказывают? Может быть, что-то подскажут нужное? Давайте с вами сейчас нырнем в информационное поле Земли и попытаемся для себя найти подсказки, найти какие-то тропочки путеводные. Сегодня будет прогноз, как я уже сказала, на камнях. И немножечко-немножечко подсказочки дадут астрологические мои карты. Итак, перед вами два поля. Один и два. Пожалуйста, не напрягаясь, просто вот когда как первая цифра в голову придет, загадываем свою цифру, находим под видео есть тайминг и смотрим именно свой. Свой прогноз выбирайте. Итак, начнем с цифры 1. Цифра 1. Ну, скажем так, это прогноз на ближайший месяц полтора. Вот так вот. И еще положим карты, конечно же. Итак. Снизу вверх, вот как жизнь идет, мы идем вперед, мы идем наверх, мы на месте не останавливаемся, так уж, стро, уж устроен мир. Итак, <coughs> что я вижу? К отсеку прошлого больше относятся работа, творческие порывы, творческие идеи, усиления и т.д. и т.п. Я бы даже сказала, что... Исходя из того, что вот в данном раскиде, не раскладе, раскиде очень много карт, камней, извиняюсь, лилона, момент прошлого, то есть тут и радость, тут и творчество, и творческие подходы к решению каких-то рабочих моментов. Это говорит о том, что сейчас вы находитесь в ступоре, в каком-то замешательстве, в, в, в ощущении и в, пытай, в попытках понять, Вхождение свое, именно свое личное в новую жизнь, оно происходит, что-то нам грустно, что-то мы боимся, что-то мы опасаемся. Конечно, дорогие мои, трудно нам, людям, кто родился и попадает в такие революционного характера перемены. Вдруг, внезапно, и так работает уран. Уран – внезапная планета, которая нас обмакивает, кидает в новые ситуации, в новые условия, в новые законы какие-то. И что мы видим по-настоящему? Мне нравится у вас большая база возможностей знаний. Вот это у вас, это может быть другому человеку не видно, но это оно есть, и мне это нравится. Сейчас я бы даже сказала, вы очень болезненно присматриваетесь, рассматриваете, перспективы на будущее. Но, скажу так, через две недели вы как бы мы так устроены, все люди, мы привыкаем к ситуации. Сначала шок, первую неделю шок, какой-то адреналин внутри, мы внутри мечемся, внешне мечемся. Что делать, как жить дальше? Ничего страшного. Дальше приходят лучики света. В нашем царстве и плюс вперед мы идем. И очень хорошие, надежные моменты. Единственное, тут, возможно, у кого-то из вас какие-то есть конфликты, связанные с домом. Какой-то, ну, не страх, а недопонимание. А что с домом? Как там с ЖКХ? Ну, вы понимаете, кто живет на территории России, там все так же. Может быть, немножко, пока я уж не буду утверждать, там моменты ценового характера. Но, в принципе... Для западного мира, конечно, больше перемен, потому что, как наш уважаемый Глоба где-то в 2003 или 2004 предрекал, развал Евросоюза, который, в принципе, начался уже с Брексита. Поэтому, дорогие мои, многие из вас, кто сейчас выбрал цифру 1, смотрите, вот какая, какой камень тут к центру лег. Да? Это камень, когда вам высшие силы, ангелы, Помогают меняться, помогают немножко подстраиваться в новые течения. Как недавно тут один дядька по телевизору сказал, ну ничего, было а теперь будет руки. Дональд Мак переименуем, и в тех же, может быть, ну, там же останутся наши новые бургерные. То есть я сейчас про Россию говорю. Кто на Западе, дорогие мои, ну, Ничего, потихоньку будем как-то э, пытаться вжить свои государства, которые со временем будут приходить э, к моменту, то, что было до Евросоюза, в принципе, кто живет в своем государстве, ну куда же человек денется? Ничего, новые реалии, новые моменты. Как еще один дядька сказал по, по телевизору, он сказал, что все уходит в такие автономные моменты. Каждое государство чем-то сильно, и свои ресурсы есть, и будет даже каждый сам за себя. Это показал нам прошлый год. Прошлое прошло, прошло, это для, для нас сейчас, кто смотрит это видео, хорошо объясню. То ли 20 то ли 21-е, когда борьба в Европе пошла за маски, за оборудование ковидное. Помните, что там было? Там уже не было единого союза. Там уже каждый тянул свою сторону и пытался спасти свою шкуру. То есть это вот был второй такой показ ситуации для людей, живущих вот в европейской части Европы, скажем так. То есть мой прогноз такой, ангел, Ваши высшие силы, родовые, родовые защиты, кому где надо, могут подсказать. Главное, слушать внутренний голос, дадут подсказку, в каком направлении двигаться, Какие бизнесы открывать, в каком просто сидеть, молчать, притормозить. Вот тут так. Потому что, дорогие мои, я не могу так глобально за всю Европу, за всю Евроазию говорить тут. Это всего лишь общий прогноз. И смотрите, что мы видим в будущем. В будущем. Карта Ангела. То есть, кто правильно мыслит, тот на правильном пути. Будет какое-то через полтора-два месяца у вас объявление. Очень интересно со стрелой вниз, то есть возврат к чему-то прошлому, но этот возврат для вас потом окажется стабилизацией. Как будто, знаете, мы читали книгу и не дочитали какую-то, или пробежали какую-то главу, а потом мы в конце дочита... почти дочитали книгу, и ощущение, вот тогда меня кто-то отвлек, я там вот кусочек где-то, вот что-то пропустила, да, вот. То есть вот то, что пропустили, будем учиться понимать, расшифровывать, потому что тут еще, когда вы начнете свою перестройку внутреннюю или какую, и лежит камушек такой, это льдинка горного хрусталя, которая нам говорит, которая говорит, я ее называю камень лупа, которая говорит, а ты посмотри, что впереди. А ты вот подумай, там тебе выгодно, там тебе невыгодно, с кем ты? И еще интересно, сейчас держись общество, будь, благожелательен, Лен, будь благожелательна, будь благожелательно. хотя такое ощущение, что вы уходите в себя, общество отдельного отдельно, но может быть у кого какой путь все-таки внутреннего вхождения в новые потоки, в новые потоки новой истории, скажем так вот я надеюсь И еще интересно что в прошлом лежит камушек когда вы вместе с кем-то возможно данном этапе кто-то из вас ну, потеряет друга или подругу скажем так а может быть и дальнего родственника который с вами в чем-то не согласен или с которым вы в чем-то четко не согласны ну скажу так может быть через два-три года может быть с этим родственником восстановятся отношения вот и еще вот этот камень оттрактуем, он убежал сюда. То есть в недалеком, ну это вот не месяц-полтора, а вот уже дальше, там два месяца, два с половиной, придется или нужно подписать какие-то документы. То есть вам сейчас кажется, может быть, это не важно, или вы отложили вследствие данных ситуации, но через два месяца все равно надо будет подписать какую-то бумагу, с чем-то согласиться или что-то принять. И давайте... Сделаем такой блиц. Я вам такую помощь сделаю. Вы сейчас загадаете внутренний вопрос на «да» и «нет». И я помогу вам ответить на этот вопрос. Итак, сосредоточьтесь. Очень нужная вам тема какая-то. «Да» или «нет». Будет, не будет. Сбудется, не сбудется. Получится, не получится. Загадывайте. Хорошо. Хорошо. Эта тема, дорогие мои, получится, она связана с домом, с вашей защитой, самозащитой, она получится. Кто меняет дом и хотел переехать, допустим, вследствие новой работы или вследствие новой родины, она тоже получится. Вот такой ответ, да. Две хорошие карты, это то, что вас спасет в чем-то, да? Вот такой ответ. Ставьте лайки и до встречи! Ну а теперь, дорогие мои... Информация для вас, мои двоечки, мои мягенькие двоечки. О, как. И, конечно же, положим карты. Как же без карт? Так, и тут будет. Это будет в конце. Итак, что я вижу? Из актуального в прошлом лежит все, что связано с домом. Для вас очень важно мой дом, моя крепость. И, скорее всего, так как вот на эту параллель не упал никакой камушек, да, не хотели, может, никуда уезжать. Вот мой дом, моя крепость еще раз подскажу, там было вам все понятно и все ясно. Переходим в сейчас. В общем, скажу, что этот такой прогноз на месяц-полтора вперед переходим сейчас сейчас для вас очень насыщенно и камень перестройки лежит перестройки внутренние очень сложные потому что карта напряжения кому-то это медленное напряжение кому-то это квадратурные удары шоковая ситуация ничего страшного вы персона которая умеет у вас, возможно, сильный Марс или сильный Сатурн. Вы персона, который умеет сильно сконцентрироваться и в нужный момент взять, сжать себя в кулак и действовать в нужном направлении. То есть, что хочу тут увидеть. У вас, допустим, по сравнению с единичкой, более мощно камни легли и более тут больше каких-то удач. То есть вам прогноз такой, то, что сейчас происходит у вас и вокруг вас, это идет вам на плюс, и, то есть на плюс вашего благосостояния. Два камня тут есть на, на, на сейчас и на будущее в теме любви, в теме усиления благосостояния. То есть для тех, кто не познакомился, в ближайшие три недели есть шанс познакомиться. Возможно, это все произойдет вне помещения, вне дома знакомства. Вот одна из подсказок такой, такая. Потом красная точечка на камне говорит, что сейчас вы болезненно, возможно, что-то понимаете, воспринимаете, но оно это идет вам в плюс, потому что вот эта линия, мы еще смотрим, как у меня было видео, называлась цепочки судьбы. По факту это тоже самое идет трактовка. Да? Вот она цепочка судьбы. Перестройка. Плюс и помощь ангела. Тут даже очень удивительно. Просто камень ангела лег с помощью ангела. То есть, э, возможно, вы месяц-два назад спали и не подозревали, что вас резко окунут в какие-то ситуации, которые вы даже не подозреваете, насколько вам плюсы потом дадут. Потом, потом, да? Потом, что мне еще нравится. Вот если здесь цепочку смотреть, тут помощь ангела. Ангел и колесо фортуны. Колесо фортуны даст в теме романтика, в теме отношений, в теме внезапных нахождений, новых работ, новых проектов, новых идей. Потом что еще? Значит, кто хорошо, кто давно находится в стабильных в семейных отношениях, отношения через месяц как-то еще больше усилятся, закрепятся. Единственное, я хочу сказать, что через три недели есть камень врага, который, скажем так, которому нравится, что вы одиноки, если что, даже его находясь в семье. То есть какой-то есть человек, который. Возможно, человек близко где-то вьется, может быть, в гости заходит, может даже какой-то сосед, извиняюсь, но он в душе враг, и этот человек, он или она, завидую, завидует и раньше завидовала вашему семейному благосостоянию. Поэтому через две, вот с момента открытия видео, через две недели там будет такой десятидневный период, когда не надо слушать какие-то советы, как жить в вашей семье, если вы женщина. Не надо слушать женские советы, как лучше дрессировать своего мужа. Потому что если вы послушаете, это очень сильно против вас все, так сказать, все отработается. И вы попадете в вакуум. Вот видите вакуум, пустота. То есть, хочу сказать, вы будете в ближайший месяц-полтора входить в новшества, в какие-то новые психологические понимания, что происходит вокруг, ну, возможно, пока это вас не будет радовать, но ангел-то говорит, а вот все же хорошо идет, ты просто дорогая моя, или ты просто дорогой мой, еще вот недопонимаешь, какой ты бонус получил. В принципе, вот так. Очень сильная позиция. Это говорит о том, что в каких-то опасных ситуациях, это, знаете, касается и тех, кто сейчас, возможно, с одного города снялся и переезжает в другой город какие-то лично у вас кто сейчас смотрит это видео у вас большие идут защиты по родовым линиям и теперь дорогие мои предлагаю вам загадать какой бонусом загадать какой-либо жел... ну не желание а вопрос такой сбудется вот это получится ли это да или нет вот Сейчас спокойно сформулируйте вопрос на «да» или «нет». Сформулируйте. Ответ «да». Кстати, вот родовые корни «да» нарисованы наши родственники. Возможно, вам в этом вопросе помогут родственники, если вы не ожидали. То есть ответ «да». Это все связано с помощью родней, родни или помощь родне. И какие-то переплаты, но да, с какими-то переплатами, немножко с превозмоганиями усилий, но все равно да, дорогие мои, да, много событий, но у вас все получится. Дорогие мои, буду благодарна за лайки, за какие-то комментарии под видео и до встречи!